здравствуйте сегодня мы рассматриваем задачи сопротивления материалов по расчету опорных реакций мы рассмотрим начнем с рассмотрения этого типа задач по определяя опорную реакцию при растяжении и сжатии ну и еще несколько различных видов напряженно-деформированного состояния рассмотрим как определяются реакции в этих случаях. Давайте вспомним, итак, наша сегодняшняя тема ⁇ это расчет опорных реакций. Давайте запишем расчет. опорных реакций. Давайте мы разделим нашу доску и вспомним, что же нам понадобится для того, чтобы разбираться с задачами этого типа. Итак, давайте определимся с тем, что же у нас называется опорой, что у нас называется реакцией опоры. И э, сразу вспомним еще статику прежде чем мы подойдем что означает тело опирается там на какие-то виды опор ну или как просто говорят на тело наложено связи давайте вспомним что такое свободное тело свободное тело это у нас тело, которое может свободно перемещаться в пространстве. Рассматривая модель твердого тела, что мы можем сказать? В трехмерном пространстве, то есть когда у нас имеются оси, например, картовой системы координат x, y, z, такое тело может совершать, если оно свободное, оно может, мы это движение, любое движение свободного тела, можем представить в виде... Суммы движений, каких? Трех поступательных движений по осям x, y, z, соответственно. И трех, суммы трех, любую вращательную составляющую мы можем разбить на э, вращение вокруг, элементарное вращение, сумму вращения вокруг этих трех осей же x, y, z. То есть, итого у тела в пространстве, свободного тела, 6 степеней свободы. У тела на плоскости, в сопромате, я говорю, тело в пространстве, эта модель называется массивом. У тела на плоскости, если оно может совершать только плоское движение, эта модель тела в сопромате называется пластиной. То есть, если это тело у нас какое-то вот такое трехмерное, то это тело у нас плоское. Мы рассматриваем значит, пластину. И, соответственно, остаются какие возможные движения? Два поступательных движения вдоль оси X и Y и еще одно вращение вокруг оси Z. То есть это тело может вращаться вокруг оси Z. Ну и, наконец, если мы рассмотрим одномерный случай, то единственное возможное движение, которое остается у тела, ну, в данном случае, это балка. Модель, которую мы называем балкой в сопромате. То есть одномерное тело. Единственное движение остается, это поступательное движение вдоль оси, вдоль которой возможно движение. Итак, здесь у нас три степени свободы. Две степени поступательного и одно вращение. И здесь одна степень свободы. Вот статика, о чем нам говорит? чтобы тело находилось в равновесии, необходимо, чтобы выполнялись условия статики. То есть, чтобы тело не двигалось ни поступательно, ни вращательно. Следовательно, сумма всех сил должна равняться нулю. И сумма всех моментов, которые заставляют тело вращаться, тоже должна равняться нулю. Вот эти уравнения превращаются в статики. В каждом из этих случаев, соответственно, они превращаются в набор из шести уравнений в проекциях для трехмерного случая, трех уравнениях в проекции для двумерного случая и одного уравнения в проекциях для одномерного случая. Ну, например, для общего движения что у нас будет? Сумма проекции всех сил на ось x, сумма проекции всех сил на ось y и сумма проекций всех сил на ось Z, должны равняться что нулю правильно то есть тело не должно двигаться поступательно в каждой из осей но еще плюс тело не должно вращаться и поэтому сумма моментов всех сил относительно оси y x должна равняться нулю аналогично относительно оси y должна равняться нулю и относительно относительно оси z тоже должна равняться нулю в данном случае, если тело совершает плоское движение, ну или плоское напряженно-деформированное состояние испытывает, то часть из этих уравнений автоматически выполняется, и нам надо удовлетворить, например, вот таким трем уравнениям. То есть три степени свободы уже лишь у этого тела отсутствуют ввиду условия задачи. Остается три степени свободы. Ну, например, вот такие условия равновесия. Сумма всех сил относительно оси. Сумма проекции всех сил относительно оси Х должна равняться нулю относительно Y. Сумма проекции всех сил должна равняться 0. И сумма моментов всех сил относительно оси Z. Ну, относительно любой точки А, на самом деле. Мы тут должны добавлять точку, относительно которую вычисляем проекции. И здесь тоже. Вот такое, например, уравнение момента. Но ну, поскольку ось здесь единственная, если мы рассматриваем движение в плоскости x, y, то очень часто не пишут ось Z, а просто пишут значит, сумма моментов относительно любой точки А. Имею в виду, что там единственная ось вращения. Но это не единственный возможный вариант. Можно, например, взять сумму проекции ну и для разных видов сил, там, если это система параллельных сил и так далее. Можно взять, например, сумму проекции относительно одной оси и сумму моментов, двух моментов относительно разных точек. МА равно нулю и сумма МБ равно нулю. То есть здесь главное, чтобы вот это движение с тремя степенями свободы нам дает три уравнения статических. В какой из этих форм это зависит от задачи конкретной. Ну и здесь естественно остается только одно уравнение мы должны единственное движение которое возможно это движение значит поступательное вдоль оси например если это ось X то есть мы должны просто уравновесить вот это поступательное движение то есть здесь уравнение статики нам дает одно уравнение вот пожалуй то что касается у нас уравнений статики то есть задачи которые решаются то есть если неизвестные опоры определяются только из уравнений статики, а эти задачи, напомню, называются статически определимыми. Если же нет, то это статически неопределимые задачи, и их надо решать, используя не только уравнения статики, но и какие-то еще дополнительные соображения, например, геометрические или физические. Теперь перейдем к реакциям опор. Что такое реакция опоры? Давайте этим займемся в следующем фрагменте.